Привет всем! С вами снова Светлана Денисова. Сегодня мое видео посвящено тому, что я хочу вас пригласить на свой вебинар: Как избежать, каких ошибок нужно избежать для быстрого изучения английского языка? Уникальный вебинар в котором вы узнаете, какие ошибки допускают вы допускаете, много людей допускает, когда начинают изучение английского языка. Эти ошибки, которые допускаются, становятся причиной того, что люди не просто останавливаются в изучении, а порой даже бросают и откладывают это в долгий ящик. После того, как вы узнаете все эти ошибки, вы их исключите и будете идти по изучению английского языка легко и быстро. Итак, для того, чтобы попасть на вебинар рядом с видео, вы увидите ссылку. Вам необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться. Для этого нужно ввести свой e-mail, имя, свое и обязательно не забудьте потом зайти и подтвердить что вы зарегистрировались все жду вас на своем вебинаре и до встречи пока пока